Это Вася. Еще вчера у Васи кроме таланта ничего не было. Ни денег, ни работы, ни девушки. И вообще его никто не знал. Вчера Вася грустил. А это Вася сегодня. Теперь у него есть все. Известность, деньги, работа. А вон та девушка не сводит с Васи глаз. Все потому, что Вася победитель арт-дуэли. Это первая в Рунете площадка, предоставляющая эксклюзивные возможности творческим людям. Заработать на своем таланте, продемонстрировать свои способности работодателю, стать богатым и знаменитым. Вася сделал ставку и вызвал соперника на дуэль, который также сделал ставку. После чего они выполняли задание, а это общественность и секунданты. Они наблюдали и оценивали. А это банк и все почести. Они достались победителю. Участвовать может любой творческий человек. Поэт, писатель, художник, рэпер. Чтоб талант твой разглядели, покажись на арт-дуэли. Анимационные ролики Line Space Современный метод продвижения бизнеса